Ребята, Всем привет, мои дорогие! Сегодня хочу с вами поговорить на тему седины. Я знаю, что это было запрашиваемое видео. Я его уже, честно говоря, начинаю снимать третий раз. Первый раз меня дернули на работу. Второй раз я уже села редактировать. Мне что-то не понравилось. Просто, наверное, отвыкла немножко. Я, кстати, еще сотрудничаю сейчас. Это о новостях. С салонами. Вернее с салоном, потому что еще с одним я сотрудничала. Там буквально короткий период, потому что поток клиентов огромен. Но мне же нужно на своих все-таки больше внимания уделять. Поэтому я, конечно, там не смогла. А в другом салоне там немножко меньше поток. Во, Во всяком случае, на такие, знаете, серьезные крашивания сложные. И вот, собственно говоря, почему такая была немножко пауза в съемке видео. И поэтому я и отвыкла, и уже как-то не знаешь, как снимать. Ну да ладно. Окей, давайте сегодня поговорим о седине. Седина сейчас помолодела, к сожалению. Я думаю, что это такой современный наш ритм жизни ведет к ранней седине. И ничего тут не поделаешь. Нужно бороться уже как бы с существующим фактом. Поэтому давайте рассмотрим варианты, как мы можем ее закрасить. Значит, первая седина. Она может быть по всей голове россыпью, может быть очаговой. Если у нас очаговая седина, это может быть где-то на висках, может быть где-то на теменной зоне участочек, может быть где-то на затылке. У каждого по-разному. Так вот, вот такие вот очаговые места мы можем просто взять краску тон в тон и нанести туда и закрасить, и горе не знать. Если вас так устраивает. Бывает такое, что просто девушки хотят закрашивать волосы полностью и их не устраивает такой вариант. То есть тут уже надо исходить из того, что хочет клиент. Потому что я всегда спрашиваю клиентку, как она предпочитает окрашивать, но так получается, что у меня клиентки, либо они сами какие-то должности занимают на работе, там бизнес, и им нужно выглядеть э, идеально, они хотят быть э, со всех сторон, быть э, ухоженными, или же есть э, мемки, которых мужья выгоняют, окрашивают седину. деловые какие-то ужины, им надо, чтобы все было идеально э, в их женщинах. Э, поэтому я не сталкиваюсь... Э, с сединой, которые девушки с клетками, седину, которые они хотят закрасить частично. Частично я имею в виду на 70%, сейчас мы поговорим об этом. Поэтому седину я закрашиваю на 100% все мои клиенты. Mm. Если же седина в россыпи, мы ее закрашиваем как клиент предпочитает, да? как вы уже сами хотите. Либо на 70% есть красители безаммиачная, полуперманентная, как их называют, они закрашивают волос на 70% и тогда она может слегка где-то бликовать, но если вас это не смущает, пожалуйста, окрашивайте ваши волосы таким методом. Если же вас это не устраивает, если же вас это затрагивает и беспокоит, тогда берем обычный краситель мячный, перманентные и закрашиваем волос на 100%. Что в том, что в том варианте волосы остаются в хорошем состоянии, живые. Очень важно а, хорошую краску брать, не дешевую. Мой опыт это показал и доказал, что дешевые красители, они себя ведут не так нежно к волосу. Потому что в красителе содержится очень много разных компонентов, добавок. Если краситель, убрать с него все блокаторы, все добавки, все полезное, то в принципе это яд. А когда дорогой краситель, он туда пихает куча кондиционирующих веществ. Там могут быть силиконы, там может быть масла, но очень много там именно таких спецкондиционирующих добавок которые работают внутри волоса на укреплении и снаружи. Поэтому в дорогих красках волосы нереально ухоженные, красивые и гораздо лучше выглядят, нежели до окрашивания в натуральном виде. Поэтому все-таки дорогой и дешевый красивый, разница есть, и она существенная. А дальше. Значит, до 30% расычатую. Седину мы выбираем или тот, или тот ну, принцип окрашивания. Дальше. Когда седины у нас свыше 30%, например, 50, 100, то есть уже много седины. Конечно же, здесь тонирующие красители нам не помогут. Закрасить седину на 70% это ни о чем, это просто будет ужас. Это касательно закрашивания седины тон в тон. Мы не будем говорить о закрашивании седины в красные оттенки или свыше восьмого уровня в блонде, Потому что там везде нужно будет или припигментация, или специальная формула смешивания красок. Это очень сложно для понимания и в обычных условиях дома сделать а, из моей и практики и опыта это невозможно. Поэтому мы закрашиваем седину с вами в или темный, но не выше. А, так, 50-100% седины. Мы берем обычный перманентный краситель, который закрашивает волос на 100%. Но здесь тоже есть момент. Есть краситель от 1 до 8 ряда с одной цифрой в тоне натуральной базе. Он закрасит седину не, не идеально. Она все-таки будет просвечиваться, она будет э, немножко рельефной. Кто-то это любит. Мои клиенты и такого не любят. Поэтому в каждом красном, в каждом красителе существует задвойный пигмент. А задвойный пигмент говорит сам за себя. То есть там двойная пигментация. И этот краситель закрашивает волос на 100%. Абсолютно не вредит волосам ни один из этих красителей. Поэтому можете смело красить себя и не волноваться. Это не к тому, что там он больше повреждает или еще что-то. Он именно... Просто у него больше пигмента и он больше покрывает волос. Это касательно натуральной базы. А следующий очень важный момент. Мы разводим краситель с 6% оксиданта. Только этот процент окислителя закрашивает седину на 100% и за 45 минут. Мы нанесли краситель полностью на все волосы. Именно с этого момента мы начинаем засекать 45 минут. Тогда у нас получится хорошее, качественное окрашивание. Я сталкивалась, когда девочки держат меньше, и седина просвещается, и моих клиентов это не устраивает. То есть, когда я пришла в другой салон, ко мне пришла клиентка, и я так поняла, что ее в прошлый раз держали минут 20, и седина была. А когда прокрасила ее я, она говорит идеально, седина не видно, все хорошо. То есть 6% и 45 минут. А, седину можно закрасить на 100% задвоенным пигментом и не выше восьмого уровня. А, не буду вникать в подробности, что и как, но, пожалуйста, запишите себе где-то запомните эту информацию. Выше восьмого, светлые блонды, седина не закрашивает. Надо при пигментации. Точно так же, как и в красных оттенках, я уже говорила. Поэтому будьте внимательны. Если с вы хотите закрасить какие-то а, светлые оттенки или какие-то яркие оттенки, пожалуйста, обратитесь в салон. Какие красители я бы порекомендовала? А, помимо модели Lea она довольно непростой, а, сложный краситель. Она, в принципе, рассчитана почти как для художника, потому что у нее нет готовых оттенков. Все оттенки разложены как вот, красный, белый, черный, зеленый. И мастер сам все смешивает. Собственно говоря, я это люблю, и мне легче с этой краской добиваться нереально красивых оттенков. Потому что иногда вы спрашиваете э, в инстаграм, ну, в виде моей работы, как, чем, что я крашу. У меня палитра, я художник, я все смешиваю, я все делаю сама. Одного оттенка не существует у меня. Э, и каждый раз, глядя на волосы, я вижу картину, и я создаю цвет. Я никогда не записываю формулы, не делаю одно и то же. Оно может не сработать. В ряд разных причин. А для я вам не рекомендую дома окрашивать. Она, конечно, очень завуалирована, и ее не продают где угодно, но, конечно же, у нас есть разные левые пути, и люди, возможно, где-то ее продают. Но поверьте, она сложна. Если это натуральная база, окей, но если вы возьмете какой-то оттенок, вы получите не то, что вы рассчитывали. Я вам порекомендую Caleстон Он очень мягкий колортач это без амячка, это как бы тонирующий краситель, но без седины процентов закрасить это Calistone. за задвойный пигмент, пожалуйста. Она мне понравилась, я с ней поработала в другом салоне, с которым я сотрудничаю. Вы знаете, мне понравился этот краситель. Он довольно такой кондиционирующий, промасленный. Вот когда я начинаю наносить на волосы, волос моментально вот становится очень такой шелковистый, мягкий, вот даже в краске он сразу же прочесывается. Насколько бы сухой волос ни был, нанося колесо на волосы, волос прям шелковый. То есть я с этой краской не работала раньше, я никуда на семинары не ходила по ее изучению, но когда я в салоне начала с ней работать, мне понравилось. Но со своей любилой я не веду, там своя специфика блонда, она мне очень нравится и фото у меня потрясающий. Значит, колесо я вам порекомендую, я могу порекомендовать щи. там очень много шелкового масла в краске. Она хорошо закрашивает седину, но с ней нужно сидеть долго, в принципе где-то можно и до часу сидеть. Но э, у нее есть топ-реакция, вы можете не волноваться, что она обожжет волосы, Нет, она не обожжет волосы, и в коем случае, там очень мягкий краситель, и у нее есть стоп реакция То есть, если вы пересидели с ней, то знаете, что определенное время она сработала э, на максимальную свою мощность, и все, и она остановилась. Поэтому пересидев у него при одессе, с ничего не будет. А дальше, дальше, дальше, дальше. Не красьтесь Эстель, не красьтесь масс-маркет. А, ну, опять же, не весь масс-маркет, но тем не менее, когда это из практики девочки, это из опыта, из практики. Когда ко мне клиентки приходят, а, ну, у меня 80% переделок, или от других мастеров, или от домашнего окрашивания. Я вижу эти проблемы. Пожалуйста, приходите в профессиональные магазины. Берите косметику хорошую, проверенную, надежную, краситель, в виду и окрашивайте волосы. Будьте внимательны, будьте внимательны по поводу итальянских красителей, потому что они есть дорогие и очень хорошие. Они есть дешевые и плохие. Будьте внимательны. Я не назову прям все марки. Я их все тоже не знаю. Вот. В салоне можете выбирать велу, я даю эстетик, то, что я люблю. В сентябре я иду на трехдневный семинар по Эйжен Перма. Краситель дорогой, пудра очень дорогая, но в работе я видела, она нереально крутая, при том, что безумьячная и вытягивает очень много тонов. То есть продукт стоит своих денег, и когда я видела, что американские, колористы его любят, то я задумалась. Поэтому пойду буду изучать. Это тоже французский бренд. Вот. А я думаю, что на сегодня это все. А, вроде бы я сказала все, но опять же, если что-то было недопонятно, девчонки, пишите комментарии, я вам отвечу. Всех целую. до пока, -пока.